Вот, пожалуйста, ребятки, у нас а, готов а, ТНТ-лук. Всем привет, дорогие друзья, с вами Банан Иван, И сейчас я вам покажу, как сделать лук, а, из которого вы, соответственно, сможете выпулять разные стрелы. Допустим, стрела с а, динамитом и еще ну, другие стрелы, вы сами сможете их придумать. Вот. Ну, то есть, когда они будут приземляться и втыкаться в землю, то они, соответственно, будут делать какое-то действие. Итак, ну а мы а, приступаем. Для этого нам, соответственно, понадобится командный блок. А, чтобы нам его выдать, нам а, нужно прописать а, вот такую вот а, команду. А, итак... Uh, ставим его, но стоп перед этим нам надо создать счетчик, который у нас будет uh, считывать, то есть использовали мы лук uh, давайте-ка мы его назовем uh, ball uh, и прописан критерий minecraft.used minecraft.bow и uh, Создали это, эту задачу и теперь а, залезаем в командный блок. Ставим его на цикличный и всегда активен. И теперь здесь мы должны прописать экзекат, то есть относительно всех игроков, у которых значение useball, то есть когда он выстрелит... А, Точнее, это собака A, вот, А, вот, у которого значение будет единица а, при использовании лука, да, и который у нас будет держать особый предмет, то есть nbt равно, а, фигурные скобки открываются, selected item, двоеточие, а, еще одни скобки, а, тег, еще одни скобки. И здесь мы должны вести, соответственно, так. Сейчас мы сделаем динамитный лук. А, то есть, ТНТ 1Б. Теперь, относительно всех стрел. То есть, S собака, E, type, ЭРО. А, теперь мы выставляем лимит. То есть, 1И. Соответственно, нам... А, Нужно так, чтобы у нас, соответственно, ближайшая к нам стрела. То есть, это будет та стрела, которая выобщена из лука. И именно ей будет добавляться тег. И именно по этому тегу мы будем а, определять, если, а, соответственно, эта стрела в земле. Добавляем тег, допустим, tnt.arrow. А, все, теперь мы должны поставить вот здесь еще один командный блок. Переводим опять цикличный и навсегда активен. И прописываем относительно всех стрел это собака E type равно arrow у которого есть тега tnt.arrow и теперь мы должны указать то что она соответственно находится в земле. То есть мы прописываем nbt равно скобки и пишем in ground, то есть в, ну, в земле, в поверхности какой-то, в какой-то твердой поверхности. Вот, run, summon, tnt. Все, теперь ставим еще один цикличный командный блок и прописываем scoreboard players set собака скорость Use Bowl равен 1 и более. Useball 0. А этот командный блок у нас, соответственно, будет сбрасывать а, этот счетчик. Итак, давайте-ка возьмем и выдадим себе, соответственно, особый лук. Опа-на! А что это? А это наш а, Discord сервер. Переходите, общайтесь, тут везде сидят подписчики. Вот, и вы также можете следить за моими проектами и первыми узнавать о каких-либо новостях на канале. Такие вот дела. Смотрим дальше. Итак, вот мы перешли, соответственно, на сайт э генератора И мы должны выдать э себе, соответственно, лук особый, да? А, пускай он будет называться ТНТ-Лук. И у него название будет... Э допустим красным он будет выглядеть допустим как зачарованный вот и допустим он будет неразрушаемый то есть на этом сайте вы можете все себе настроить для чего я этот сайт использовал а для того чтобы себе выдать лук уже с готовым названием переходим майнкрафт Итак, вот мы соответственно майнкрафте Поставим где-нибудь вот здесь командный блок. Ставим эту команду. И теперь а, нам надо прописать, соответственно, тот же тег, который мы написали здесь. Это получается TNT. 1B. А, то есть мы вот тут вот. Ставим запятую TNT. 1B. А, все. Вот у нас, собственно говоря, и а, готов лук ТНТ. Вот он у нас вот такой вот красивый, не, не, видим то, что он неразрушаемый, и проверяем его. То есть мы вот так вот оставляем а, тот же самый а, селектор, то есть собачка Е и вот эти вот скобочки, и прописываем kill. Все. А, вот это вот мы ставим, допустим, вот сюда. Вот, А это ставим как, соответственно, цепной командный блок. То есть он будет срабатывать э, только тогда, когда сработает предыдущий. Вот, пожалуйста, ребятки, у нас э, готов ТНТ э, лук. Также мы можем, в принципе, сделать, допустим, э, ледяной лук. То есть это такой лук, который у нас будет, э, допустим, заполнять э, область 3 на 3 блоками не давайте 5 на 5 блоками льда и при этом там будет пусто мы берем копируем ставим этот командный блок ставим этот командный блок и ставим вот этот командный блок командный блок со сбрасыванием счетчика можно в принципе не копировать что мы здесь делаем мы переделаем тега tnt arrow на ice arrow и, соответственно, лук, когда мы держим, айс. Вот. Теперь. Вот здесь мы прописываем. То, что будет заполняться область 5 на 5. Ну, я... я ну, не 5 на 5. Ну, какая-то определенная область да будет заполняться. Итак. Ставим айс. И все в принципе теперь вот тут также мы меняем тег с тнт на айс и здесь итак возьмем в принципе скопирован этот командный блок поставим его назовем его лук льда вот переходим в него меняем тег на айс и допустим он у нас теперь будет и название будет у нас не ТНТ лук, а лук льда. Выдаем его себе. И как мы видим, у нас есть а, лук льда. Правда, он почему-то у нас а, не работает. А я, собственно, кажусь и знаю почему. Вот. А все, потому что нам надо взять поставить его, допустим, вот сюда. А, и вот, как мы видим, у нас заполняется область. То есть, если мы сюда поставим жителя. Ну, давайте не жителя, а какого-нибудь Челобрека. Оп. И он тогда будет там, соответственно, умирать. Но можно сделать так, чтобы он именно внутри был пустым. Для этого мы в конце должны прописать параметр... А, холу, То есть, оп, и у нас есть пустая а, колба. Вот такая вот крутая. Ну, правда, она вышла не 5 на 5, а 6 на 5. А, ну, да, ладно. Вот, и мы увидим то, что у нас теперь есть а, вот такой вот разбойник, который сидит, соответственно, в этой клетке. Итак, также я вам сейчас покажу, а, как можно, допустим, приукрасить а, свои а, луки для этого мы вот ставим командный блок а, и убираем параметр nbt in ground вот и относительно стрелы допустим тнт у нас будет отображаться а, частички допустим давайте-ка дыма Давайте large smoke а, так А, допустим, от э, э, стрелы льда у нас будет э, частица именно блока льда. То есть для этого мы прописываем э, блок и айс. Итак, выдаем себе обратно блок, э, блоки луки. И как мы видим, у нас вот такие вот частицы То исходят. Вот, можете их, соответственно, чуть-чуть больше их поставить. Но это уже, соответственно, все на ваше а, усмотрение. Можете поставить, чтобы они как-то распространялись в определенной области, да. Вот тут, допустим, вот так, не знаю. То есть, вот такие вот у меня а, луки получились. И вы теперь а, с этими луками вы сможете что-то да натворить и так ну а я надеюсь вам а, ролик понравился с вами был банан предлагайте свои идеи для туториал в комментарии а также дискорд сервере все ссылки будут в описании а также команды из этого видео с вами был банан всем удачи всем пока